Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам о камбриях на моем подоконнике. Некоторые из них уже неоднократно побывали героями моих фильмов. Некоторых вы увидите впервые. Вот хочу вам показать первую каприю. Вот такую. которую вы неоднократно видели. Это камбрия была без корней. И вот сейчас, конец февраля, приобретена в сентябре, была без корней. Конец февраля камбрия нарастила вот таких пять молодых ростов. Маленьких. На них уже есть, естественно, корешки. И она решит, так как эти ростики маленькие, ну еще и бульбочка даже не образовалась. Вот на этом ростике, уже пошел расти новый молодой рост. Опять и с другой стороны маленький зачаток роста есть. Так что камбрия со своими слабыми ростиками пытается нарастить как можно больше молодых ростов, и если мне удастся их накормить хорошие, что вырастут вот такие большие бурбы, возможно мы достигнем цветения. Вот. Хочу показать вам вторую камбрию. Это маленькая она по сравнению с предыдущей. Всего лишь около 30 сантиметров. У нее растет два молодых ростика. Тоже, к сожалению, они не такие уж большие. Вот, возможно, моя боязнь зима. ибо из нее залить сыграли свою роль. Вот такой вид на сегодняшний день она имеет. И вот самое большое растение, которое продавалось под видом камбрия. Как его зовут? Я буду искать когда оно зацветет надеюсь что это скоро случится мы вот видите какой большой молодой рост уже нарастили вот, вот такой у меня растение есть и изюминка моей коллекции камбрии. Вот такая Камрика, которая собирается цвести. Вот выросло ши... 4 бутончика. 4 Всего лишь. Ну и это меня радует, потому что это первое домашнее цветение камбрии. У меня. Вот и все на сегодня. Когда эта камбрия цветет, я вам покажу. До свидания. До новых встреч.